Всем привет, друзья! Рад вас всех приветствовать снова у себя на канале. Сегодня будет такое коротенькое видео. Кстати, это будет первое видео в этом году. Сегодня 5 января. Всех с Новым годом! Всем вам здоровья, счастья, любви и, главного мирного неба над землей. В общем, сегодня будем вещи перевозить. Дома стало места мало, будем переезжать в другой гараж. Сняли с Саней гараж на двоих то есть саня снял а меня взял в долю вот и будем сегодня перевозить вещи все рыбацкие то что мне дома в подвали в гараже не нужны все увезу туда что-то для дачи и так далее в общем сейчас все увидите вот друзья смотрите в гараже тоже у меня стол для рыбалки там у меня качеля на дачу. Тут у меня душ на дачу. Приобрел все по зиме. ну Вот такие вот шмотки. Потом вот это вот навесное для перевозки велосипедов. Тоже в гараж увезу. Пускай там стоит как надо. Подъехал, зацепил. Колеса пока оставлю. Пока не знаю. Буду их туда вывозить. Нет. Удочки. Ну и так далее. В общем, грузим. самая маленькая у меня, но в мешке занимает больше всего места. Новая тоже еще ни разу не пользуемая. Возможно, кстати, буду ее разыгрывать как только у нас 5000 подписчиков наберется. Если я к тому времени еще не использую, тогда буду разыгрывать. Это тоже большая палатка на 4 человека. Ну, там размером она 5 на 3 очень большая 12 квадратных метров палатка сидушка на ящик пива так ставишь пойдем покажем ящик вот так вот ставишь сидушка Оп. Сел, сидишь рыбачишь Сейчас соседи увидят, собираюсь, скажут, что он на рыбалку собрался. Mm -hmm. Кстати, погода такая, можно было в принципе и на рыбалку сесть, но у меня на этот год пока нету. Разрешение надо будет еще заказывать. не хотела, еще взорваться не хотела, uh -huh. Все туда возьмем, все что рыбацкое, все туда, что я лежит, вон смотрите, хоть небольшой прицепик, но уже полный. Чиноданчик с настями. Молодники, сапоги теплые. Тоже уже всем этим не пользуюсь, и выбросить жалко. Да? Все, пока тогда хватит. Пока, видите, а потом уже на руках уже все помыл, если что-то еще мешает, потому что гараж буквально здесь у меня через дорогу. близко рядом мой помощник как всегда но ну, а тут как будто бы ничего и не, вы, не вывозили все как было полно так и осталось но ничего сейчас увезу и потом придем 10, 20, 20. приедем будем здесь убираться и потом я хочу загнать прицеп и уже здесь буду ремонтировать прицеп менять фонари вот у меня фонари лежат уже давно купленные Хлам приносишь все, скидываешь в одну кучу, потом надо прибираться. Хотел еще в прошлом году, в конце года это сделать. Все, руки не дошли то одно, то, то другое. Поэтому будем делать. Значит, все в начале года. Там открутилось. Так, друзья, ну вот, собственно, и наш гараж. Вот такой вот, он небольшой, стандартный. Я не помню, сколько они, 3 на 6 или 3 на 5 с половиной идут. Это сторона Санина. Вот у него тоже уже тут удочки, регали вот такие. Полки, вернее, мы поставили. Такие стабильные. Стабильные полки поставили. То есть разделили мы с ним вот так вот напополам. Это моя сторона, это Санина сторона. Вот сейчас сюда и будем мы скидывать наши удочки на все рыбацкие принадлежности. Так, Теллица? Ага. Да? Угу. Только фонарями сюда, наверное, да? Угу. Или вниз его? Ну, смотрю, вниз, наверное, лучше. Ну, так нехорошо. Очень хорошо получается Да я его, наверное, так же Здесь у стены поставлю как он... uh -huh. Ну, мы стоим, только на вот Как лучше uh -huh. ну, там, ребята Ну, все, разгружаем Действительно, будут помогать пустой да не закрывает вот посмотрите затащили все сюда еще места тут достаточно еще можно складировать и складировать просто все рыбацкие вещи сюда притащил потом вот так подъехал на машине здесь стал спокойно раз раз раз быстренько закидал и не надо что-то с келлера что-то с гаража таскать все отсюда подъехал загрузил ну и дома уже не мешается это, кстати, еще тоже не все. Еще там спальные мешки и так далее. Но их я не буду сюда тащить. Сырость. Возможно, будет здесь. и Плесень пойдет. Все. сейчас прицеп откачу. Я его ставлю тоже здесь, на гаражах. Все возле дома. Все удобно. Прицеп пока поставлю здесь. Потом в гараже дома приберусь. Это, домой вот я тащу, буду ремонтировать. всю проводку. Видите? летелось со старая Так, ну что, друзья, мы снова дома, сейчас буду в гараже прибираться. Аришка, марафет наводить. Раскидывать все по полкам. Денечка, наверное, отпущу, пускай идет. Домой хочет, не хочет прибираться, ленивый. Или будешь со мной? Домой. Домой. Все, говори всем пока тогда. Пока. И иди домой. Мама тебе откроет, мне эти ключи нужны. Ребят, хотел вам еще сказать по поводу видосов Почему у меня так редко выходит видео на канале В общем, я решил завязать с разнообразным контентом Так как мои видео не залетают в рекомендации Ютуба То есть, если я сегодня снимаю, допустим, видео на тему прогулка в парке Завтра я снимаю что-то я делаю на даче Послезавтра какая-то готовка И YouTube не знает, кому какое видео рекомендовать Потому что все на разную тему Один подписчик подписался именно на такую тему Скажем, там я на даче что-то делал Он ко мне подписался Завтра я выложил другое видео Ему это уже видео не зашло Допустим, там какая-то прогулка по парку Он, соответственно, уже отписывается от меня И вот так вот Поэтому разнообразный контент Он только все портит Поэтому с этого года я хочу попробовать начать Так как название у меня канала у Санька на даче, то и буду уже снимать что-то продачу, что-то я там буду бастель, ну в смысле мастерить, потом ремонт, ну и также по участку что-то садить, что-то копать. Ну думаю все равно будет всем интересно, так как я буду пытаться там Дениса обучать чему-то крутить, шуруповертом работать, там пилой, не знаю. Плюс ко всему также останется у меня на канале активный отдых то есть на рыбалку будем ездить по грибы ходить где-то по ягоду ну и так далее поэтому все что вот так вот что ближе к даче к дачному быту будем заниматься что-то вот дома вот как сегодня допустим я с гаража в другой гараж перевозил шмотки тоже это все как бы ну, более-менее ближе к одной теме поэтому ребят подписывайтесь на мой канал а тот кто уже подписан не торопитесь подписываться я уверен, что будут еще хорошие, интересные видосы у меня на канале. Поэтому, чем больше подписки, тем больше мотивации. Давайте, ребят, подписываемся, не стесняемся. Все, ну а что, я сейчас буду продолжать. мы сегодня будем заканчивать так более-менее прибрался кое-что тут вот я отложил то что надо будет на дачу вести земля не земля там. тут у меня так тоже более-менее прибрался шмотки вытащил также они там будут в дальнейшем висеть вот они у меня их просто унесу постираю то, что тут у меня пробегала вот эта вот труба и была сырость, и они запресили, А выкидывать их жалко тоже. Новые все вещи почти не пользовался. Часто это все сделал, там все нормально. Теперь сырости не будет. Ну все, а так более-менее марафет навели. Обычно на зиму я велосипеды убираю к нам в подвал. У нас там специальное место есть для велосипедов. Но когда погода, допустим, теплая, жена у меня... Так и так, постоянно на велосипеде ездит на работу. Дочь иногда в школу ездит на, на велосипеде. Ну и я где к врачу или что-то такое, надо быстренько в центр, тут недалеко, что парковаться неудобно, а на велосипеде всегда подскочил, забежал, сделал дела и уехал. Опять же, когда теплая погода и сухая. Ну вот это, наверное, завтра уже увезу на дачу, чтобы уже не мешалось. И как я уже сказал, что затащу потом сюда прицеп, буду восстанавливать, восстанавливать прицеп. Так что, ребятки, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, как я вам и сказал. Будет много интересного. Так что, всем пока-пока и до новых встреч. Надеюсь, уже очень скоро. Пока.